Ловкий, сильный и хитрый идут через болото медвежью столицу. Так вот, с вами славный дядя Леша и Белка Форест. Если вы хотите узнать, что было дальше с ловким, сильным и хитрым, то слушайте. Настало юношем ловкому, сильному и хитрому время жениться. Отправил их старый отец искать невест в далеких далях, поскольку из местных девушек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 даже самой короткой, с ними что-то происходило. Вот об одной из тропинок, по которой они шли, я и хочу рассказать. Было это так. Только ловки, сильные и хитрые обманули деревенских медведей при помощи медвежьей шубы, отданной им старым кабаном, получили справку, что они медведь без головы. Отправились сразу наши путники в медвежью столицу, узнавать, как им из медвежьего Царство выбираться. Шли они лесами дремучими, без троп и просек. Изобрели три брата, ловкий, сильный и хитрый, на болотину, Заросшую осокой режущей. Края и конца той болотины не видно было. Вступишь? Утонешь? Что делать? Как перейти? Сняли они медвежью шубу, сели на нее, начали думать, гадать, Как им болото перейти? Смотрят! Птичка прилетела, села на болотину и тонуть начала. Повесили, братья, головы. Смотрят! Вторая птичка прилетела, села на болотину и тонуть начала. Еще ниже повесили головы, братья. Но тут прилетела еще одна птичка. Эта птичка приземлилась на болотину и ходит по ней, как по земле. Присмотрелись братья, начали изучать птичку глазами, да незаметно, даже моргать не моргали, чтобы птичку не спугнуть. А у птички на лапках перепонки оказались. Сделали себе такие же перепонки братья из еловых веток, только побольше. Попробовали вступить на непроходимое болото. Шлеп, шлеп, получилось. Ох и помогла птичка. Держат их деревянные перепонки. Идут братья по болотине, как по земле твердой. Долго идут. Под ногами вода и осока. Трясина да грязь болотная. Туман опустился. Окутал болотину. Ничего не видать. Куда идти, непонятно. Конца и края болотины не видно. Может быть, изгинули бы они в болотах бездонных? Да только задрожала болотина. Волнами торф и ил начали расходиться быстро в стороны. Показался из-под грязи болотной, из-под воды зеленой и травы колючей, что на болоте не росла, червь огромный, с зубами острыми и глазами злющими. Огромный, огромный! Зверюга болотная накинулась на братьев, Ловкого, сильного и хитрого. Скомандовал Хитрый. Червь накинулся, братья разбежались в стороны. Червь накинулся опять, братья отбежали в бок. Червь накинулся, братья отбежали в другой бок. Червь кидался, братья уклонялись. Утомили огромного червя юркие путники. Но и самим им было непросто. Разваливались на их ногах деревянные перепонки. Того гляди, засосет их болотная трясина. Начал тогда хитрый хитрить. «Ну-ка, ловкий, червя веревкой, как коня в дорогу!» Крикнул хитрый. Ловкий достал крепкую веревку, запрыгнул на слабеющего червя, прокрутился вокруг его шеи, Ловко он обвязал болотного червя, как коня. «Ну-ка, сильный, прыгай червы на спину, да изогни его буквой «Г»», — крикнул Хитрый. Сильный вскочил на спину монстру, эхнул Эх? и изогнул огромного болотного червя буквой «Г». «Ну-ка, ребята, насеклая червяка», — скомандовал Хитрый. Прыгнул хитрый на голову червяку, а ловкий на хвост, а сильный так на спине и остался, червя удерживает. Стукает хитрый червя по правой щеке. Направо. Стукает хитрый червя по левой щеке. Налево! А ловкий на хвосте виляется. Гоняли они, гоняли червя по болотне, сидя на нем. Утомили болотного монстра. Заговорил с ними монстр человеческим голосом. «Хотел я съесть вас, а вижу, что вы меня скорее загубите. Сжальтесь, спутники!» Тут хитрый начал хитрить. «Хорошо, только перевези нас на берег. Идем мы в бедвежью столицу, да вот никак берега не сыщем». «Хорошо, выполню я вашу просьбу». Но нужно вам не на берег, а на остров, что в центре болота. Там есть пещера, которая на сушу ведет, а у болота этого нет берегов. Кто ступает в него ногой, тот становится заколдованным и из болота никогда не выбирается. Хорошо, ползи к острову. Добрались ловкий, сильный и хитрый до острова, что в центре болота находится. А на острове гора водопад с горы падает. Под горой синяя вода в озерцах с рыбой. Яблони с наливными яблочками и груши с поспевшими плодами растут. Оазис в центре болотины. Ну вот, там в горе за водопадом есть пещера. «По ней и пройдете. Выполнил я свое условие. Теперь ваша очередь», — говорил огромный червь болотный. «Давайте развяжем червя, ребята!» — командовал хитрый. Развязали огромного червя братья, а червь их спрашивает. «А почему вы меня червем зовете? Ведь я дракон». «А где крылья у тебя, дракон?» Так травой и тиной заросли крылья мои, а ноги выли и грязи. Из-за того, что я в болоте не утонул, я так выгрызнился, что не могу очиститься. Так давай мы тебя отмоем!» Вытащили братья монстра болотного на берег, начали грязь отдирать. Отмывали целые сутки, а когда отмыли, из огромного червя болотного – Предстал перед ними маленький красный дракон. После хитрый развел огонь. Ловкий наловил в озере рыбы руками. А сильный в это время дракону скукоженные крылья разминал руками своими могучими. Приготовили братья рыбу на костре. Себя покормили и дракона. «Давно я так вкусно не ел», — говорил дракон. Сейчас я сил у огня наберусь и взлечу, да полечу к родственникам. Думал, погубит меня это болото, а спасли вы меня, а я вас съесть хотел. Простите меня, путники. Ну, что было, то было. А как зовут тебя? А зовут меня Яхико. «Я вулканический дракон!» Набрался дракон сил, вдохнул полной грудью огонь из костра, взмахнул крыльями и взлетел ввысь. «Спасибо вам, путники! За добро ваше добром отплачу! Может, свидимся!» Говорил дракон, кружа над островом. Улетел дракон Яхико, а ловкий, сильный и хитрый собрались в путь дорогу. Ловкий, сильный и хитрый слонялись по медвежьему царству. Если хотите узнать, что с ними было дальше в пещере, как они дошли в столицу, встретились ли с медвежьим царем, то подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую сказку. Читайте описание под видео. Вы были на канале сказки дяди Леши и Белки Форест. Пока!